Смотрим Карину. и oh, телочек в инстаграме. Oh, Что это мы тут делаем, а? Я котят смотрел. Котят? Ну дай двигайся! Сейчас будем смотреть, лайк, пушисток. не надо. Чтобы спасти наши отношения, нам нужно взять паузу. Я поеду жить к маме. Хорошо. Какая пауза? Вы и не женаты. Женька Женькой поедете? Что я понимаю. Да! Турция! Наконец-то! Алло, да, Саш? Да, да, я у мамы. Да, конечно, скучаю. Раз, не Турция! Каждый день будем ездить на экскурсии! Завтра начинаем! Не экскурсии, мы отдыхать приехали! Экскурсии! Корея! Давай, поехали, Корея! Экскурсия, поехали, мы дали поехали! Что экскурсия? Ты, чё, долбанулся, ты что, долбанулся? Да ты сама хотела, Корея! Да не хотела я! Слушай, Карина, правда, что девушки, когда в Турцию приезжают, они красивее становятся? Это красота, Каринина красота. Вау. Стеж У кого вышло реально очень смешное Знаю. и крутое видео со мной. Вот у него, у Ершова. Вот у него. Заходи, смотри, реально очень смешной и угарный видос. Посмотрим. Прямо ну, прям сейчас даже. А ну быстро, сюда бабки из кассы. Ты что, не поняла? Бабки сюда. Кис, смотри, тут берешь один шампунь, второй в подарок. Давай возьмем. Ты что тут делаешь? Да девушку не надо брать. На ограбление. Она смотрит как хозяйка в магазине. Ты, ну, давай что, тупая, иди отсюда. Пап, пап, Ты что, больная? Ты хотя бы ребенка с оставить мог? Ха-ха-ха, и ребеночка взяли, е моё Пришел с женой и с ребеночком. Ограбление получится, конечно. А? Ага, с мамой оставить. У вас не туалетный бумаги. И теща с собой взяли просто. И тоже с покупочками в магазине. Где не порошка нет, тряпки на кухне нормальной. Мам, я же сказала, в черном. Да как ты вообще с ним живешь? Да он тебе. А я тебе говорил. И скандал Надо быстрее деньги брать, довалить. Они, они тут спорят. Грабление по-итальянски. Вы чё, ненормальные что ли все? Да пошёл ты, ты в Сына, пойдет! Мам, пошли. Ограбление не удалось. Забрала ребенка и ушла. Грабь один. Грабить собирайтесь, а то мы закрываемся скоро. Ты да пошло мы к черту все. А, и продавщица хочешь А грабьте меня быстрее, е-мое. И мой рабочий день закончился. Вообще здорово. Люна, вы ушел. Ушел в милицию. Мы смотрим, уже не с Кариной. Ну, куда мог бы заехать русский, который ни разу не был за границей, хотя имеет на эту возможность, как не в Турцию. Короче, заехали мы вот на виду с таким видом. Вот такой вот шикарный вид, наш бассейн. Праздник, праздник. Обалденно просто. Просто обалденно. Анталия, Адам и Ева. Короче, там второй этаж, я позже все покажу. Мне безумно здесь нравится. Здесь я буду ближайшие две недели своей жизни. Надеюсь, максимально отдохну. И постараюсь вам максимально все показать и поделиться частичкой своего отдыха. Все на связи, всех обнял, всех люблю. Бессмысленно в начале отпуска забирать все с номера. Надо в конце номера, в конце отдыха забирать. Закидай сумку, кидай. пульты, пульты забирай, чайник отсюда, бери чайник, покажи. Так, второй этаж наш. Привезти вешалки из Турции, это здорово, просто здорово, в Москву. Виллы, на кровати уже успел поспать часок, джакузи, сауна, бассейн, здесь у нас балкон, покажу сейчас какой вид открывается. Вот такой у нас вид на пляж. Там, короче, тусовки, там еще бассейн. Здесь Карина. Карина, привет! Карина загорает вообще здорово. Никого нет, нету рядом. Вау. Салат. Это отдых. Вот, Как-то так. Там парашют. Море. Обстановка такая. Мы два долбоеба. Оделись черные. Очень сильно. Ну, видимо, не долбоебы, если приехали в страну отдыхать. Турция. Вау. Жарко. Мы ищем какой-то сомнительный бассейн, который находится вон там. Обходим мимо этот бассейн и идем в какой-то другой. В чем логика? Короче, мы въехали в ложа Такая беседка с кроватью у бассейна. Кстати, это центральный бассейн, где происходят основные тусовки в этом отеле. И скоро сейчас уже то жаркое, поэтому ждем. Друзья, совсем неожиданно, на 17.30 у меня выходит новое пушечное видео, поэтому каждый из вас обязан зайти, оценить и поддержать его. Также там будет разыгрываться 20 тысяч рублей, поэтому ждите, ждите, ждите. Видимо, ноготочек сломал. Ну и да, вот смотрим под конец. Да выпрямляйте руку до конца! Спину ровнее, ровнее, гора, спин! Глубже садись, но, глубже говорю! На! На тебя по голове, ну, пром промпопу выстрел, на в голову! Пранк. Это Пранк от Давы, братику. У меня в молодости получше, ты. Ха-ха-ха. <звы> что-то какая-то мама другая уже. Там, мама, была вроде похожа на Даву что-то другая мама. Братуха, Ливерпуль или Наполе. Наполи. Если доверяете ему, ребят, то главное, ставьте с надежным букмекером 1xbet, а по провокоду Дава бонус 6500, так что уверенно, свайпа и регистрируйся. Зверь, терминатор, Дава. Убьет, убьет и не почешется. Еще раз, последний я хочу прям вот так прям стать, как печик надеваешь. Ага, ага, ага. Я, не держится, это, очки на лице не держатся. Встали. Они не наделись. Мы За, Шапку прям Застрял. не снял. Снимай это, братанка. Идёт? Да. Да я все это реже снимаю. Смешные сторисы от Давы. Здорово. Карина и Дава вместе со мной. Смотрим. Я пойду попью. Давай, иди только побыстрее, работать надо. Ну и где она? Карин, ты где? Да где ты? Так. Колесо спряталось. Familien? Давай, давай. Карин, погладь футболку. Я не умею. Ты девочка, поэтому умеешь погладь. Ты что, обожглась? Юль, погладь футболку. Нет. Ебать твои пиздяйки. Сейчас посмотри. Юль, мне не... Смешной ролик очень. Чего надеть. Есть трусы мужские? Да. Я тут увидела, короче, лайфхак. Красивый, нарядный, изуродовый, мужские трусы. Смешно. Ой, как вам идиот! Ой, как красиво! Нормально я так пойду? Вообще, смотри. Нет, ты посмотри на него, а! Сидит целыми сутками, играет! Лучше бы учился нормально, а! Иди уроки сделай! Ты чё, не поможешь, Ты как с мать разговариваешь! Карина, включи его мамочку! Родную. Для Жени. Ну и да, усмотрим. Видели, стряхнул просто. Что он там стряхнул? И танцует под свою песню. Где мои штаны? Дедушка, как тебе, Элджей? А? Я тебя понял. Все нормально, все хорошо сейчас. У деда все нормально. С такими глазами. Скоро вызовем, все пройдет. Я сейчас вернусь! Пранк от брата Давы! Попросил, говорит, как тебе дверь открывают. Жизнь удалась у тебя, да? а частности, сегодня что будет? Испугал брата с новым чемпионом футболом. Не знаешь, что будет матч! Аргентина, Колумбия, станешь надежным букмекером в час ночи, ребят, сегодня будет матч. Выигрывай по провокову DAW будет волос в размере 6500 рублей. Прикольно вообще просто. Смотрим Карину. Слушай, расскажи о своей бывшей девушке. Прям вот так. А моя бывшая сундучок. А у Карины бывший. Я с бывшим. А моем бывшем. Зеленый огурчик. Сочувствую. Девчуля, а мы... Про что? Вот. Смешно, но, блядь, про что? Устраиваем золотым яблоком для вас просто чумачечий розыгрыш. У меня под последним постом. Оставь комментарий, участвую, поставь... Или у меня. Ставь like, лайк и переходи на страницу Золотого Яблока. Участвуй в конкурсе. Там просто сумасшедшие подарки. Стой! Ты что, ехался? Они химия опрысканная. Бабочку видишь? У -у -у. Понюхала вчера так. Карина великолепно. В таком наряде. Великолепно. Крылья. Пиздец. Последний ну, раз правда. лет десять назад видел, чтобы вот так вот девушка голосовала. Подвезешь? Куда? Досите. За сколько? За сторис. Не, давай две. Да у меня три миллиона смотрит, за две я пешком дойду. Не, не, давай иди сюда, иди сюда. Э -э -э. Сань, надо было за за один согласиться. Смешно и все. Слушай, а есть что послушать прикольное? Ты сторис снимаешь? Ага. Ну конечно, смотри. А это тоже певец? Когда Дава тоже. Стой трек, а это что твой, что ли? Конечно, мой, смайпайте, давайте. Ой, моя! Иди, сиди. А чё, у меня нет кредитов? Не по кредитам мы. А ипотеки тоже нету. Не нужна нам твоя ипотека, сиди. Ну иди, иди надо. А чё надо тогда? Сфоткаться хотела. а а Да Карина знаменитая, с ней кажется, каждый хочет сфоткаться. И за этого берут в заложники <смех> <смех> Мы тебя все смотрим Даже я